Шестой блок это функция. Что мы хотим в конечном итоге от каждого органа, чтобы он хорошо работал. Да? Мы уже останавливались на том, что здесь нам, то есть какая функция нам нужна от желудка. Первое, чтобы он накопил пищу, превратил ее в гомогенный комок пропитал все желудочным соком, провел первичное переваривание, так называемое, взял оттуда витамин В12, добавил туда еще ферментов и потом протолкнул все в двенадцатиперстную кишку. Логично, что при гастрите каждая из перечисленных функций будет страдать. Он не будет накапливать, потому что э, нарушенные структуры, вот те, о которых мы вот здесь вот, да? Демонстрируем здесь. Если структура нарушена, накопление не будет происходить качественно, пища недо, недогомогенизированная будет уходить в 12-перстную кишку, процесс переваривания будет нарушен, и, соответственно, из этой пищи не будут взяты все витамины, полезные вещества и все прочее, для чего, собственно, человек и питается. Теперь представьте, что мы берем сюда и добрасываем еще 8 таблеток, которые лечат гастрит. Конечно, они еще агрессивно повлияют на эту слизистую и могут ухудшить ситуацию, кроме того, что не улучшат. Но самое главное, что они никак не повлияют на первопричину. Кроме того, пострадает, конечно, функция выработки всех ферментов соляной кислоты, слизи, которая тоже из-за того, что слизистая пострадала, в ней хроническое воспаление, она не может функционировать на 100%, значит, эта функция тоже отвалится. Ну, значительно или незначительно, она будет проседать. Вот. И третье перистальтика, она страдает не сразу, со временем, нарушается э, перистальтика. То есть вот этот процесс эвакуации из желудка сюда, он либо ускоряется, потому что желудок не может в себе держать вот этот недопереваренный комок. Для него это уже агрессивный и чужеродный агент. Он его старается побыстрее сюда продвинуть. Но на последних стадиях гастрита, когда уже развиваются эрозии, то этот процесс замедляется. Когда инервация нарушается, лимфоток нарушается, процессы эти замедляются, и тогда возникает такое определение, как ленивый желудок. Но он не ленивый, ему просто у него нет сил на то, чтобы осуществлять свою функцию. Вот. если вы ему организуете все предыдущие пять макроблоков и добавите необходимой энергии, он заработает до определенного момента, конечно, пока все эти механизмы еще как бы мы, да? что есть из чего починить. Вот. Таким образом, давайте сделаем вывод, да, если, да, если есть вопросы, пожалуйста. Есть вопрос. Угу. Проведите, пожалуйста, параллель хеликобактер, эрозия, гастрит. Хеликобактер, эрозия, гастрит. Ну, аналогия на самом деле хеликобактер, гастрит, эрозия, да? если идти по принципу, как разрушается слизистая. Сначала она ровная, здоровая, потом в ней возникают такие, она разрыхляется, вот по всем вот этим причинам, о которых мы сказали, потом это разрыхление становится более, ну как бы усугубляется, развиваются маленькие эрозии, потом он еще больше усугубляется, развиваются язвочки, потом он еще больше усугубляется, развиваются большие язвы. Ну если дальше не лечить и как бы процесс будет заглубляться, из, этого, из этой язвы может образоваться либо может быть прободение, и когда язва дойдет разъезд сосуд, оттуда выльется кровь и будет желудочное кровотечение. Либо, если э, э, все-таки как-то прободение язвы не произошло, то на дне язвы может вырасти опухоль. То есть это э, стадии одного процесса. Так вот, очень хороший вопрос, и я как раз им хотела завершить, что геликобактер, она всегда идет параллельно с этими процессами. Да? Геликобактер, она ассоциируется и с гастритом, и с эрозией, и с язвой, и потом даже с онкологией, и потом даже с тем, что в лимфоузлах находят онкологические клетки раковые. Почему? Вопрос. Вот вернемся к Петру Яковлевичу. Спасибо ему, благодарна моему учителю. Дело в том, что геликобактерия она те же условия ищет, что и все вот эти болезни, о которых мы сказали. Она присутствует только тогда, когда для этого есть подходящие условия. То есть вывод нашего сегодняшнего эфира может быть таким, один из выводов. То, что геликобактер, ей нужно быть на самом деле благодарными, потому что если есть гастрит и есть геликобактерия, она вам сигналит о том, что патологический процесс запущен. И она вам сигналит о том, что там есть дисфункция, Понимаете? И мы когда эм, анонсировали свой эфир... Мы говорили о том, что вы можете пойти в аптеку, ну там, где это доступно, и взять, сделать сами тест себе и проверить, есть ли у вас геликобактерия. Вот если есть геликобактерия, значит, нужно все-таки обследовать желудочно-кишечный тракт и посмотреть, даже если нет симптомов. Вдруг там что-то скрытое присутствует. Ну, почему она там? Она может быть просто присутствует как бы и контролирует ситуацию, да? Тогда это одно. А если она присутствует, но уже есть какие-то изменения, надо понимать, что запущен процесс, когда она там может размножаться, и дальше будет продолжать и сигналить, что, ребята, смотрите, здесь не очень хорошо. Если таблетка может организовать ремиссию, то каким образом вы влияете на эрозию, гастриты и хеликобактер? Да, если таблетка может организовать ремиссию, да, таблетка, она может на какое-то время приглушить симптомы. Приглушить, да? Мы с вами рассмотрели все макроблоки, которые обеспечивают которые обеспечивают, э, э, которые обеспечивают э, процессы. Да? То есть вот если правильный процесс функционирования желудка зависит от 6 макроблоков, как таблетка повлияет на каждый из них. Если там плохой кровоток, а вы пьете таблетки, которые расширяют сосуды. Да, некоторое время они могут их расширять, и тот остаточный кровоток, который там есть, будет направляться сюда. Если вы пьете таблетки, которые уменьшают боль, они просто будут блокировать нервные окончания и не будет сигнала о том, что там есть неблагополучие. Если вы пьете антибиотики, вы стараетесь убрать геликобактерию, она очень устойчивая к антибиотикам, мы в свое время... Лечили, скажем так, когда мы занимались конкретно изучением глубоким изучением геликобактерной инфекции у пациентов с бронхиальной астмой, мы лечили четырех составной антибиотик схемой из антибиотиков, то есть схемой из четырех антибиотиков лечили одновременно, добивались приглушения процесса и через какое-то время она опять обострялась, выходила и мы ее опять обнаруживали. Это о чем говорит все вот это? О чем говорит? О том, что этот процесс идет гастрит. Это не поверхностный процесс, а это то, что идет из глубины наружу. Из глубины наружу. Все, о чем мы с вами сегодня обсуждали, это из глубины. Крови мало, кровь не поступает, лимфы мало, забиты лимфоузлы, смещен желудок, прокручен позвоночник. То есть там есть всегда причина, почему из глубины наружу процесс идет. И мы в нашем центре, Всегда эту причину находим. И когда вы видите свои результаты обследования, и когда вы видите заключение биомеханического исследования после нашей консультации, вы сами понимаете, действительно вот ведь причина. То есть там все логично и понятно.